А Альберт, меня, меня хорошо слышно, да? Да, да, я тебя слышу вот, в телефон. Ну, я просто, знаешь, хотел с тобой поговорить, знаешь, на какую тему, поговорить о патриотизме. Потому что на сегодняшний момент я вижу, что очень много пасторов вот, ну, как бы, дают свои взгляды, свои объяснения, не то, чтобы я хотел бы дать свой ответ. Но вот я, допустим, вижу, допустим, отношения пасторов, допустим, в связи с этой военной, войной, которая, или там кто называет военной операцией, хотя какая там она военная операция, разделение произошло между верующими прямо везде, в России, в Украине, в мире. Мало-мало <связать> а, того еще, знаешь, а, может быть, не <связать> знаю, я сегодня утро, вчера вечером смотрел эфир тоже, а, как бы па пастора Алексея, он объяснял, что разделение, но и внутри, а, это движение часто проходит. Вроде бы, ну, как кажется, война, люди должны объединяться, а по, по факту это, ну, как бы, наоборот, разделение идет еще <связать> <по -моему, связать> вот такой момент. А, ну и давай вот кто-то говорит ну, <социализм> в плане патриотизма начинает ну, ассоциировать себя а, с чем ассоциирует себя со страной ассоциирует себя с церковью ассоциирует себя с каким-то человеком и вот а что на твоем понимании вот может ты тоже добавишь что на твоем понимании такой патриотизм Должны ли быть верующие патриоты своей страны, или там патриоты своей церкви, или патриоты пастора? Давай вот эти, может быть, темы поговорим, с чем ты сталкиваешься. И что ты думаешь, я тоже свои мысли тоже выскажу. Ну, хорошо. Во-первых, приветствую всех зрителей твоего канала. Наверное, это выйдет и у нас на канале запись сохранится. Мы в прямом эфире первый раз, поэтому, друзья, простите, если что-то не так. Смотри, нам нужно, ты задал очень много хороших вопросов, это не один вопрос. Что такое? Тот патриотизм, этот патриотизм. Надо дать какие-то определения, о чем мы начнем говорить. Есть библейское понимание патриотизма, есть, ну скажем так, секулярное или мирское понимание патриотизма. Но, во-первых, это слово греческое, оно употребляется. Я не знаю, помнишь, ты был учитель такой, Дерек Принц? Да, конечно. У него, него где-то было не совсем о патриотизме, но он разбирал послание Ефесянам. Это я зачитаю сейчас 3 глава, 4, 14, 15 да, стихи. Смотри. «Для этого преклоняю колено пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. И вот смотрите, здесь употребляется это слово ⁇ Отец Патер ⁇ греческое, да, и патрия ⁇ это вот семья, отцовства. Вот откуда это все пошло, библейское понимание семьи, ну, в христианстве, по крайней мере, угу. отцовство. А у нас это слово, ну, как-то оно затерто, нет того смысла, который должно оно иметь, ту силу, ту значимость в основном, вот когда коммунисты пришли к власти, они насаждали культ матери, это связано с язычеством, вот, и отцовство, отечество, оно как-то ушло на второй план, вот, я как-то беседовал с украинцами, был в одной церкви, проповедовал прошлой зимой, я в Дюссельдорфе по-моему, мне подсказали, что на украинском языке у них быть батьковщина, это слово есть интересное, вот, с батькой связано, с отцом, оно и у нас слово отечество, но оно так замылено, замызгано вот, кто такой патриот? Патриот это как бы соотечественник, соотечественник, да? со у нас один отец. Вот даже само значение, оно, оно ну, вполне христианское значение. Патрус это вот родина или отечество. Ну Родина его переводит поскольку, поскольку это, вот, это политический, социальный, политический принцип, религиозный, наверное, принцип. Это такое социальное чувство, вот знаешь, патриотизм, он, наверное, больше связан все-таки не с разумом, а с чувствами. Давай вот ну, в, этой, в этом контексте поговорим. Это такая осознанная любовь, привязанность к родине или к государству, готовность пожертвовать ради нее, своей жизнью там, или чем-то еще. Может быть, это какая-то осознанная любовь к своему народу, к своему городу. Есть несколько понятий патриотизма, да, они интересные всякие, есть свои идеи, есть, знаешь, вот в народе бытают, бытуют всякие мнения, да, есть слепой патриотизм, вот когда люди, они прям свято верят во что-то и ради этого они готовы на все. Как правило, люди, которые вот заражены слепым патриотизмом, они они очень нетерпеливы или нетерпимы даже, скажем так, к позиции других людей, да, когда критикуют их государство или их город, или их там, родину, чтобы мы не взяли. Это вот такой, вот такой патриотизм, он, конечно, противоставляется космополитизму, есть другой термин такой. Есть такой реактивный или проактивный, есть... Ты, наверное, слышал тоже выражение, наши зрители слышали, квасной патриотизм. Ну, такой, как бы, знаешь, в кавычки берут это все. Ну, не то что ерничают, но тоже выделяют. Вот. Есть, есть христианский патриотизм. И первые, наверное, три века, скажем так, да, века гонения, когда церковь еще придерживалась еврейских пониманий, все-таки христианство распространялось, и был свой христианский патриотизм. Но он, он ближе, вот, ну не знаю, мне сегодня это намного ближе. Он касался, он касался любви к Небесному Отечеству. И Павел, и все другие апостолы, мы в Библии читаем, вот именно об этом, христианском патриотизме, о любви к своему небесному Отечеству. Неважно, где ты живешь. Я, я понимаю, что много критики мы можем получить с тобой за этот эфир. Вот. Но это не отвергает того, что мы можем любить и ту землю, где живем, и, и свою родину, и свою землю. Это никак не противоречит одно другому. Просто нужны правильные акценты. Их нужно правильно расставить. Кого ты больше любишь? Какое отечество? Где О. твое отечество? Да, да, да. Слушаю. Ну, просто не будем же, вот мы же пытаемся найти причину, взгляд, допустим, почему вот эти конфликты, как происходят, да. У нас, ты знаешь, там, когда началась, допустим, эта война, были, были и есть постера, которые говорят, мы русские, мы должны быть за, за, за свой народ. Я думаю, также ну, как бы, думают и украинцы, да, ну, как бы, мы... За свой народ, а и есть, и есть же такое мнение, когда говорят о том, что, вот, ну, а, что вот, а, если ты в этой стране родился, ты должен быть за свой народ. Вот мы с тобой же были, помню, даже в этом Южной Корее, да, и мы угу. там касались: а я верю, что Россия возродится, я верю, что нам надо быть патриотами своей страны. Я верю, что из России пойдет пробуждение. Ну и ты видишь, просто ну, люди просто ну, вот. Ну, вот просто вот, знаешь, вот, вот такой, знаешь, больше патриотизм к своей стране, к своему, ну, к своему народу, ну, и туда примешивают, допустим, это, и веру в Бога. А вот что ты на этот момент, вот, это же и, то же самое есть сегодня, я вот смотрел с, с Алексеем, да, сегодняшнее его интервью. Он, он, он, он говорит, что вот, вот я там за Латвию борюсь, бьюсь, там, я там против гомиков выхожу, чтобы не входили разные законы в это, в это, в это он целые конференции, движения ну, ставят на то, что я не позволю разлагаться моему ну, оптисту. Да? Ну, как бы. И ты видишь, что на, ну, на самом деле вроде бы прав, прав тот и правы те и прав вроде бы и Алексей, но, но с другой стороны, ты смотри, это же больше приносит разделение ну, в церковь, нежели созидание. Ну, вот, смотри, где ты, где что, что, что, слово, что слово это обоюдоострый меч. Он всег, слово всегда будет приносить разделение, потому что, потому что очень много, особенно в последнем времени написано, что будет много разных учений, будет много разных учителей, которые льстили во слуху. И когда лесть уходит, да, и ты становишься ну, с голой правдой, один на один, ты слышишь ее, то, конечно, ну, меч пронизывает твою душу. Мы никак не отталкиваем, ну, не отталкиваем любовь к своей земле, к своей чизме, и того, что делают некоторые пастыри, да, борясь за, за свою землю, за свою родину. А некоторые присоединяются к большинству и говорят, что большинство всегда право. Но мы видели пример в истории, например, фашистской Германии, когда большая часть даже христианской церкви, они заразились вот этим... Давай скажем так псевдопатриотизмом, что мы со своим народом, мы со своим государством, право-неправо оно, вот мы сегодня от русских пастырей слышим от некоторых, от российских скажем так, да. вот те же самые фашистующие идеи, неважно что происходит, неважно правы или неправы, помнишь там не известный Новиков однажды, да кстати, Риховского тоже полпред пред его там или кто там начальник какой-то великий, он тоже заявлял это уже не важно, мы должны поддерживать своего президента, свою армию, у кого больше сил, тот и прав. А, вот, кто, вот, это тоже. Кто победит, тот и прав. Да, да это а, тоже. Якобы, да. Понимаешь, не, не важно, что происходит, не важно. Знаешь, можно стать патриотами, там, я не знаю, Вот мы выросли с тобой на улице да, в 90-х, мы знаем как, мы, мы могли быть патриотами до сих пор всяких бригад и бандитов, понимаешь, свой патриотизм, да я за братву, там, я всех порву и все остальное, это тоже патриотизм свой, вот у нас есть маленькое сообщество людей, у нас есть свои ценности, там, праведные или неправедные, это не важно, но я за это, вот, и не важно все остальное. Вот в Германии точно так же думали. Была же церковь огромная, которая поддержала Гитлера. И все это было основано на патриотизме. Мы один народ. Гитлер же он качал эту тему. И не только он. Все его Гебельс и вся эта машина, она, она работала как раз, промывала мозги людям. Но должны ли мы следовать за большинством на зло? В этом ли патриотизм? А, понимаешь, тут более глубокие вопросы, которые мы можем поднять, ну, конечно, вот, мы но... найдем... Давай, конечно, поднимем вопросы. Че, эфир, ты все скельпит? А ты меня слышишь? Что-то да. пропал. но а Ну вот смотри: опять же, вот смотри: вот а, с одной стороны, да, вот вроде бы, патриотизма, о котором мы говорим. Да, допустим, я должен там следовать за, за властью, да, за политикой власти со своим народом. Да? А, Но ну это сегодня, опять же, говорю, это везде есть, это, это в, каждом, в каждой стране присутствует. Но а, а есть другая тема, да? а, типа, я патриот небо, я пацифист. И я вот знаю, там допустим, Максим Максимов, я тогда с ним, ну, еще до всех у Крыма, до всех этих всех ситуаций, я ему говорил, говорю, Максим, а если вот будет вот, ну, сложность ну в стране ну будет гонение еще что, что ты сделаешь он говорит я это в Америку еду я говорю а как же церковь как народ и также мы видимо есть вот сейчас много из русских которые я говорит, пацифист я говорит, патриот только небо я буду спасать людей ну как бы и ну как бы и уезжает допустим в Америку да там ну, сейчас очень много таких патриотов неба которые ну вот они так это видят, что мы не говорим ни о политике, мы не говорим, мы патриоты неба, наш главный спор, задача спасать людей. Есть же и, и, и, и такая, как ты думаешь, это крайность или не крайность? И, и, давай опять же историческую параллель немножечко скажу. Ведь когда, допустим, Рим-то напал на Израиль, да, ну иудеи сильно сражались, но я что-то не видел ни в каких трудах или где, чтобы христиане прям сильно сражались за свободу Израиля от колонии Рима. Ведь, ну, как бы это тоже же исторический фактор. Вот что ты думаешь по этому поводу? Как ты на это смотришь? Ну, давай. Коснемся Иудеи, да. Было пророчество. Христос говорил, камня от камня от Иерусалима не останется. Есть, как бы, исторические предания и какие-то источники, что... Христиане оставили Иерусалим и ушли из него, потому что было пророчество. Они не защищали его, они вышли оттуда, продавали свои имения, дома, потому что сам Господь сказал, что от города ничего не останется. И в 66 году, когда римляне, скажем так, обложили город да, до 70 -го года, потом взяли, когда Иерусалим, на кам действительно не оставили, христиан уже, ну как, как говорят христианские предания, уже не осталось в городе. Это то, что касается... Того момента, наверное, не служили, наверное, но они разошлись по всей империи. Вот первые три века, которые, как ну, в разной, так сказать, в разных делениях по временам. Таблицы такие разные есть, люди видят одни периоды, другие периоды. Вот есть период такой, который называется вот еврейской церковью, да, три века под гонениями. Церковь была космополитична, она считала, что главное отечество это на небесах. Основывались на местах Писания. Помнишь, вот у апостола Павла есть, ну, например, я тебя процитирую сейчас Колоссянам, третьей главе он пишет: если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, облекитесь нового человека, где нет ни елены, ни иудеи, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3 глава. В Галатам то же самое, тоже в 3 главе 27, 28 он пишет. Ибо вы все, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, вы все во Христа окрестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, всего во Христе Иисусе. А, на этом все строили свою жизнь, поэтому христианство шло, распространялось. И оно было главной опасностью, потому что оно как раз и выступало. Оно вот клином входило с этими идеями патриотизма, потому что и Рим, и весь эллинистический мир, да, греческий мир, он был построен на этом, на любви, на любви к своей родине, к своему городу. Есть такой еще патриотизм к полису, к своему городу, к своему народу, к своей культуре. И христианство, оно шло в клинч с этим. Оно говорило, нет уже во Христе никого. Нет там римляна, нет Элина, то есть грека, да, с его философией. Нет никого. Вот сегодня, когда я ехал, я новость так пробежал, успел еще до этого. В России сейчас появилось письмо в защиту ученых. Я не знаю, слышал ты этот момент или нет. Троих ученых арестовали сегодня на госизмену. Да, да. И э, эти ученые, по-моему, из Новосибирского этого института, который занимался как раз аэродинамическими исследованиями. И как говорят, что эти трое ученых, они как раз и придумали эту ракету Кинжал, гипер-супер-пупер, э, там, какую-то ну, несбиваемую. Да. Да, да, да. потом... <свят> и все. И ученые написали в защиту их. И там один из тезисов был, что вот они могли бы уехать, и зарабатывать хорошие деньги на Западе, ну, своими знаниями делиться. За что вы их? Типа, вот они разрабатывают оружие, которое убивает и должно убивать. И мы и мы с ними. То есть они обеспокоились. А ученых сажают уже давно. Чуть что не так пошло, их сажают, их сажают. И вот тебе тоже патриотизм, который не понимает. Типа, мы же за Родину, мы не уехали, они столько сделали, они придумали эти ракеты. Помнишь, когда-то на каком-то госсовете, где были религиозные лидеры Владимир Владимирович Путин, наш президент он показывал эти, ну как говорят мультфильмы, да, где да. вот эта ракета которую никто остановить не может она летит-летит и где-то приземляется там во Флориде Да, да, Флоридии, да, да. и ты знаешь, это так забавно тогда показывали восторженного вот этого так называемого епископа Риховского, вот, он так радовался вот этим мультикам, ему так это все э, понравилось, и сейчас его представители, там, Рэндич, еще кто-то, э, недавно я услышал, что даже Артур Симонян во Флориду приехал, да. понимаешь, с одной да. стороны, да, ну, братья имеют право двигаться, куда Бог говорит, но как же тогда вот с этим патриотизмом быть? Понимаешь, когда ракеты кинжал должны как раз шандарахнуть по Флориде, а эти ребята сейчас, ну тот же Рындич, например, ага. поет Флориду. о тебе. Да, ах, Флорида, у моря, понимаешь, да, куда да, вы да. едете, шандарахнет, э, скоро прилетит туда. Ну вот ученых сажают, да, вот это письмо сейчас написали, ну типа, как же так, мы же свои, мы все для Родины, мы все для всего. И, возможно, они ученые, они не, не, ну, во многое не понимали, не лезли, они разрабатывали, это им интересно было. Вот. А их за измену Родины. Что-то пошло не так. Оказалось, что не такие они, возможно, даже и гиперзвуковые. Оказалось, что уже их избивают, ну, как говорят, всякие злые и добрые языки, но везде в интернете сейчас полно этого. И, конечно, государство, оно в шоке. Потратили миллиарды, наверное, на исследования, на все остальное. Но как их делают? И, возможно, где кто своровал деньги, потому что одно дело ученый, да, который там где-то в своих облаках витает, да, и он все эти расчеты предоставил. А как это сделали уже на практике, никто не знает. Вот. И оказывается, вот, вот сегодня, жизнь показывает всегда, знаешь, одно дело идеи в твоей голове, это касается и патриотизма тоже. Вот хорошая аналогия, знаешь, хороший пример. Одно дело, что ты фантазируешься, бьешь в грудь, а я патриот, там, я за Россию, да? находясь в Корее, ты, ты, ты же помнишь эту ситуацию, да? да. Человек, человек там ну, бьет себя в грудь, приехал, сидит и кушает ему. Ну, ты знаешь, да, все, благословляют там рейцы и все остальное. А ты бьешь бьешься в грудь и доказываешь, что я вот патриот, я, я такой, я хороший. Но бывают такие заблуждения. Видишь, Но... пелено, Должна быть вот здесь же, видишь, я к чему, извини, да, Альберт, перебью тебя, просто я, вот, а, ты начинаешь, допустим, ну, а, если вот на все эти вещи смотреть, и как бы это, а, это же приносит вот непонимание слова патриотизма, вот я, допустим, как тебе, допустим, как я считаю, я так сразу скажу, что а, ведь каждая модель, которая вот церковь, которая говорит, да, допустим, ну, например, допустим, взять, допустим, модель, а, Допустим, того же Алексея Ледяева, что церковь должна стоять за нравственные принципы, она должна быть в правительстве, она должна быть это. Если вот, ну, если вот эту концепцию прямо вот взять за основу, да, что ну, нормально, допустим, в Европе, да, когда, которая уже давно христианская, то вроде бы она ложится на демократическое мышление, допустим, людей. Да? Оно легко ложится, допустим, на украинское мышление людей, потому что. Ну, Украина, христианская страна, там уже, ну, там очень... Но она не, не ложится, допустим, в это мышление, допустим, на Россию. Или, например, если с, с этим мышлением поехать в мусульманский мир, то такую церковь всегда закроют. Скажут, а что они да, приехали, чтобы, ну, как бы, ну, как бы, не, не культ свой, ну, как бы, а по сути дела, они э, строят структуру, которая потом будет влиять на власть, да, чтобы законы менять, а, это, и и, ты, ну, и, и вот ты понимаешь, что вот церковь она на самом деле должна быть такой модель, при которой она могла бы в любую страну поехать и, и делать свое дело. А когда ты, допустим, говоришь, что церковь должна там, на войну идти, поддерживать власть, это самое, ну, как бы. Или там быть, ну, или, или же все-таки церковь должна быть пацифична. Вот, знаешь, ну, модель, как Лиховский, это видит, что я всегда. Ну, как бы, с властью, говорю, поддерживаю. Модель, э, как это, Рындич тот же самый, ну, говорит, что я вроде бы в союзе стариковским, но в то же время я пацифист, я во Флориду поеду, я еду туда, куда мне Бог говорит. Где вот эта модель, и я вот, ну, э, вот как ты думаешь, потому что вот мое сугубое мнение, что вот есть, есть церковь Божья, да, есть, допустим, религия, да, о чем в книге Откровения написано, видел я, да блудницу, сидящую на, который, на водах многих, и вином ее блудения. И вот смотрите, вот все религии, не берем только христианскую, все религии, мусульманская, буддийская, а, как бы христианская, там хоть православная, хоть католическая, хоть протестантская, они все говорят о чем? Они все, ну так или иначе, все религии, а в них есть заложен патриотизм к своей земле, к своему народу, к своей культуре. И в этом есть вот этот момент. Если я родился, допустим, ну, в Италии, я, я католик. Если я родился в Америке, я протестант. Если я родился э, на Дубае, я мусульманин. И, и, и если я родился в России, значит, я православный. А все остальное – это чуждо. Э, другая вера, другая религия – это чуждо. Они разбывают нашу культуру, размывают наши основы. Они разбывают ну, понятие... И вот, вот в религии ну, всегда есть вот эта ненавищественная позиция, да, услужить власть или услужить той земле. И вот и когда я, допустим, слышал такие, ну, ну, как бы такие моменты, мы за власть, но ну, мы там со своим народом, даже когда в образы берем, я абсолютно там э, э, со своим народом, даже когда беда в народе, да, произошла, как в, в Украине, да, и вот и это смешивают с Богом, то я задаю тогда вопрос: а правильно ли это вообще или неправильно вот так вот соединять Бога со своей землей? Потому что вот я когда покаялся, у меня мать православная монашка, и она такую вещь сказала: ты Россию предал. Я говорю: а почему я Россию-то предал. А говорит, ты веру православную предал. Я говорю, подожди, вера в Бога и любовь к своей земле это два разных понятия. Я согласен. Вот. И, и вот. и вот я думаю, что вот отчасти вот разделения, которое сегодня а, происходит между российскими пасторами и украинскими, ну, первый момент, это а, вот это смешание веры в Бога и любовь к своей земле, они соединили это. Понимаешь? И ну, и отсюда идет вот такое разделение. Вот я вот хотел бы просто, бы, вот, знаешь, как бы при множестве рассуждений увидеть. Допустим, вот в новом поколении тоже там, знаешь, разделение, да? ну, ну, понимаешь, у Алексея есть вот это понятие, мировое правительство, новый мировой порядок, туда-сюда. Он в Европе живет. Он там может выходить, там судиться, там, ну, там, по крайней мере, уже суды нормальные, все. Но если с такой позиции прийти в Россию или, допустим, в мусульманскую какую-нибудь страну, и вот так вот выйди, протестует туда-сюда, да, ну, тебя уничтожат, посадят или убьют. Там, или, ну, ну, как бы ну, Потому что ну, нету такого культурного аспекта в, в, ну, в этих странах. Андрей, вот ага. я возвращаюсь к тому, что я сказал. Да, это парадокс церкви. Церковь, которая идет сегодня на компромисс, и уже давно она пошла, и церковь, которая была первые три века, вот церковь, которая была первые три века, она не обращала внимания ни на что. Она шла и, ну, тогда не было мусульман, ну, ну той религии, да, были другие религии, много религий по всей империи. Ведь по традиции считается, что все апостолы разошлись куда угодно там. Андрей, считается, проповедовал на берегах Днепра, где сегодня Киев стоит. Там Кто-то ушел в Китай, кто-то ушел в Индию, кто-то в Европу, в другие страны. Кто-то ушел туда проповедовать диким племенам, которые сегодня на территории Англии, да, на острове. Кто-то здесь племенам, кто-то в Орду пошел, еще куда-то. В общем, они разошлись. И они как раз несли Евангелие, они не обращали внимания. Ведь за это их игнали, Но чем больше игнали, тем больше церковь росла. Они выставали против всякого вот этого земного патриотизма. Павел, посмотри, он что, у себя ходил? Все его три или четыре, как считается там, путешествия. Он ходил по всей земле и проповедовал одну патрию небесную. Он одного отца проповедовал. Он говорил, наше жительство на небесах, мы граждане иного государства. Вот как сегодня пытаются совместить все. Понимаешь? Как бы я и здесь, я и там. Но на двух стульях не усидишь. У тебя не может двух хозяев быть. Вот э, все вот эти царебожники, которые за царя все топят, да? Ну, мы понимаем, mm -hmm. о ком говорим. Ну, это, это, это в России. -то... Да! У, да, да, да, у, да, да, у да, них да. патриоты – это царебожники. Да, да. По большому счету. Даже не к своей земле. Вот, понимаете, если в Украине у них к своей земле и к народу, и, ну, как бы, а в России... Она... Оно в массе своей то есть поклонение власти, потому что это, куль... это культура вообще, э, ну, русского народа, да. Да, Но, Что Бог дал пределы, ну, с другой стороны, да, пределы всем народам. Они были так или иначе размещены, то там, то там, то там. И поэтому, когда возникают, вот даже сегодня возникают эти войны, да, то есть пределы земли, есть установленные границы государственные. И поэтому, когда люди воюют, тут у нас тоже должно быть правильное отношение к войне и к пацифизму. Понимаешь, есть разные войны, есть империалистические войны, вот как считают, сегодня Россия ведет эту войну, империалистическую, о ней, вот, кстати, президент говорил на 9 мая, что нам объявили войну, и вот война идет со всеми странами, вот. но все же понимают, что на самом деле происходит. Ну, а мусульмане есть... всегда объявляют, типа, джихад, священная Пос... война, там. Немножко да. другое, да. Смотри, а есть война... Отечественная. Вот в Украине и они многие понимают, что идет Отечественная война за свое Отечество, за свою землю, которую Бог дал. Поэтому часто мы видим в комментариях, пишут: не нару... ну, Заповедь ты нарушил, не нарушай межи брата своего. То есть зачем ты это делать? Зачем ты чужую землю берешь, которая тебе не принадлежит там? И, и тут тоже есть свое основание. Понимаешь? Когда люди за... за себя, за свой дом, за свою землю, за свою. Эм... За свое воюют. Это немножко другое, это немножко другой патриотизм. И он все равно связан с небом. Это Бог нам дал нашу землю. Вы живете у себя в земле. Зачем вам чужое? Зачем вы хотите там поработить нас? Ну, вот история войны Война это всегда история порабощения одного народа другим. Неважно, там за ресурсы они воюют, за землю или за что-то другое. Но неужели у нас мало земли? У нас mm -hmm. столько земли, Она даже не. Ты же сам жил в Сибири. Аль Альберт, я вот знаешь, как сказать, я вот сейчас нахожусь на Бали и я просто пытаюсь другую точку зрения высказать, потому что я, ну, как бы то, что ты говоришь, на, а, то же самое высказался, и поэтому, отчасти, не могу, ты сегодня в страну вернуться. Но я пытаюсь другую точку зрения. Ну, смотри, ну, ну евреи никогда не, ну, первые христиане, апостолы, они же никогда не призывали освободиться от, римской, от римского гнета. И по большому счету, почему а, и, и, первые христиане, которые сказали, отвояю им а, вот, да, мусульман а, и крестового похода пошли, они же тоже потерпели его поражение. По большому счету, там колыбель христианства, там отечество, ну, в Хри... ну откуда при, пришло. Но пришло поражение. И вот, ну, я, я понимаю, что я абсолютно, допустим, ну, разделяю эту точку зрения, когда человек, допустим, будучи верующим, и говорит, да, нарушили межи ближнего твоего. И я имею откровение защищать свой дом, свою землю и умереть. Да, да. Ну, как бы, я не думаю, что там Христос его осудит или там или как-то особо благословит. Но это его решение. Решение стоять за правду ну, как бы, ну, и по-библейски -би -по есть. Ну, есть куча, вот я здесь на Бали куча вижу украинских верующих, которые говорят, а у нас другое откровение, сохранить себе жизнь, да, это не наша война, я, ну, тоже -то -то вижу. И они тоже как-то обосновывают это. Угу. Я к чему хочу, почему я такое разделение несу вот, ну, разнообразие разделение, потому что где вот находится где вот эта позиция церкви и позиция лично верующего, как христианина? Потому что из-за вот этой позиции очень много там ну, как бы, э, мы видим э, противоречие церкви внутри разделяется, даже внутри Украины, внутри России, в, в миру они разделяются, потому что вот даже вот, вот этот вопрос по войне, он и, и позиции церкви, он многих вообще разделил. Понимаешь, о чем я говорю сейчас? Я вопрос? понимаю, но ты же тоже понимаешь, что желающий спасти душу свою потеряет ее. Понимаешь, ну, есть, ну, и, ну, ну смотри, спасти, то есть Иными словами, вот э, украинские братья говорят, что верующие должны э, все были как один противостоять против войны, выходить, выходить, выходить. И вот, ну, и мы знаем, ну, да, нас мало там, кто вышел там, ну, высказал свои позиции, и священников мало. Но в целом-то большая часть священников ну, не высказались, и кто-то, ну, просто сказал, ну, а те, которые высказались, посадили их. Ну, как бы, ну, кого-то посадили, кого-то... Может быть, домогул, меч, меч находится. Так что, позиция пасторов – либо сидеть в тюрьме, либо уехать из-за из из своей позиции, из страны своей. Вот, ну, вот тогда вот такой вопрос. Ну, ты знаешь, каждый ответ находит для себя. Да? Ну, ты там, я здесь. И каждого ведет Господь своим путем. Поэтому давай тоже… Ну без украинцев разговариваем мы с тобой вдвоем, если бы кто-то хотя бы был, мог оппонировать нам, да? вот, и те, которые уехали, вот говорят, мы спасаем свою жизнь, нам все равно до этой войны, до всего остального. Но это их откровение, ну, скажем так, от Бога ли оно, или от кого, или это их человеческое, но это их право, пусть они следуют ему. Мы, мы с тобой следуем тому пути, который предначертан нам, своей судьбе, сво своему предназначению, да. Бог тебе открыл миссионерство. Ты едешь, и, и ты вдруг увидел, что мир-то маленький, что куда не ступит твоя нога, земля твоя. Видишь, первая церковь, она так и распространялась. Она не обращала внимания на религию, на политику, на все остальное. Они шли туда, они, конечно, вмешивались, перед царями стояли, везде и всюду. А иначе как бы э, власти стран принимали бы христианство государственной религии? Вот первая страна, как считается, Армения, да, там в 301 году, по-моему, приняла христианство. А как оно приняло? Как без царя, как без политики это все сделать? Кто-то должен был стоять перед политиком, перед царем государства, который потом сказал, вот так теперь верим, вот таким путем идем, вот такие принципы будут в нашем государстве. И это история, история христианской церкви, когда э, все-таки Бог вот, вот этих людей, э, миссионеров христианских, и кто-то чьи имена мы сегодня не знаем мы увидим их на небесах. А кто-то вот стоял перед царями и им свидетельствовал, им проповедовал. И они стали христианами. Нет. Теперь возвращаясь к тому, что ну, там, в Украине вот, одни призывают к этому, другие к этому. Ну да. Ну но Какая вы, позиция так? русских священников должна быть? Вот, ну, Братья украинцы, они высказали свою точку зрения. Но, Причем но... о всех сегодня говорим о протестантах. Да? Православные тоже там разделились. Да, и, да. Протест... и баптисты взывали, и адвентисты, и пятидесятники, и харизматические церкви, и слово жизни Саид. Все взывали, выскажите свою позицию. И мы видим, что трусость сегодня захватила всю Россию. Бояться за шкуру, за то, что в тюрьму посадят. Так любили проповедовать в 90-х о героях веры, которые сидели здесь, которые верили, вот о нерегистрированных пятидесятниках, о баптистах. И все, как будто сдулось, как будто ушло. Комфорт пришел. Не хочется. Не хочется за Христа страдать. Хочется жить и царствовать. С Христом или без Христа, уже не важно. Хочется достатка. Отсюда все вот эти учения последних времен. Нет, приш... пересядники и баптисты скажут, а где ты за Христа? Ты можешь страдать за правду, за свою позицию. Где тут за Христа ты страдаешь? Ну, здесь есть Христос, который говорит, или я царь всех царей, или ты мне служишь, или ты служишь другому господину. Этому Вавилону, этой блуднице. Или ну, ты смотри, сам? Ну смотри, пьешь вот, пьешь. Опять, опять же берем. Ну, я, я буду, понимаешь, я знаю твою позицию, ты знаешь мою позицию. Но я сегодня, как, знаешь, как Демидович делал передачу с Геннадием «Черные и белые». Да? Есть, я пытаюсь сказать, ну смотри, было же время, когда Даниил служил, а, Тедрах Мизахов Динаго служил, а, ну, будучи в плену будучи там узниками, да, ну как бы они служили, и у тот же самый, ну как бы, ну, они же не, ну, ошибку-то там не скажу, что там восставали там против идолопоклонства, против того, что они при, при царях были, то, что они Израиль захватили, что евреи у них в плену, они же, ну, как бы, в, в этом-то мы не видим, что у них была такая позиция. Нет, почему? Мы видим, Андрей, вот ты раздели любовь а... Любовь к Богу, к Небесному Отечеству, да? И любовь к земному Отечеству. Они служили, ты прав. Но с чего началось это служение? С твердости в вере. Они сказали, мы верим Богу, и нам не важно. Мы перед тобой, царь, не преклонимся. Это такой был, знаешь, ну царя, которого посчитали за Бога, да? И вот эта печь как возникла, и все. Кто не поклонится царю, тот... И вот эти парни, простые парни, да? Они сказали, нет. У нас есть небесное отечество, у нас есть небесный отец, у нас есть Господь. Вот и неважно, где мы живем, мы Его не оставим. Так Понимаешь? Касалось, вот. Там же весь, там же касалось к чему, не приклейся ты ну, в понимании войны, потому что этот царь что, киев что, эти они тоже проповещали все государства. В тот Это момент. не важно, и... Андрей, важно, что в твоем сердце, какому царю ты служишь. Вот ты пример хороший привел, и тут видно, что люди все равно сказали, мы служим Богу, мы Ему служим. Они еще молодыми, когда их забрали в плен, да, там, считается, что они подростками были, когда они отказались там, кушать то, что царь кушает, и запивать вино. Мы сказали, ну испытай нас, там похудеем мы или нет, помнишь же да, ну, да, историю да, английскую. Да, да. И они отказались, они сказали, мы будем, вот, вот, ну, даже в этом мы не хотим грешить против Бога. А дальше, да, Даниил был причем, при, по-моему, премьер-министром при трех разных царях, при трех политических системах, которые сменяли друг друга вот так. Вот. Служил, пережил. Ну, Четырех. видишь, он был призванным, он знал свою судьбу, свое предназначение. Это было его. И Бог позволил ему там быть, позволил помогать, наверное, своему народу. Если такой великий сановник, да, от еврейского народа стал. Сегодня есть такие же христиане в разных правительствах. Вот у нас этого нет пока еще, чтобы правду говорили, чтобы истину говорили. И, ну, царя Даниил пострадал за свои убеждения, опять же, это было связано с его религиозными воззрениями, не с мирскими, не по отношению к войне или не войне, там, к политике, не политике, захвату государства. Все. Но вот в... а где, где вот эта грань. Дай докончу. А извини. Все в итоге я вот вывод хочу сделать. Все в итоге сводится опять к твоей вере. Насколько ты веришь во Христа, насколько ты доверяешь Ему, насколько ты готов последовать на свою Голгофу за Ним, насколько ты готов остаться одним. Мы были с тобой вместе на конференции, где главный тезис, знаешь, я приехал, я был ошарашен вот, вот, вот, вот этим миссионерским съездом, вот он. Ты же mm -hmm. помнишь, да? Путь, который я должен пройти один. Вот это очень хорошее, меня просто потрясло это название. Вот оно легло в мое сердце. Есть путь, который ты и я, мы должны пройти в одиночестве с Богом, уповая на Него. И это выбор человеческий. Твой, мой. Да, это э, вот я, видишь, как Альберт, я вот пытаюсь понять, где вот эта грань. Вот, давай это допустим, как я, допустим, вижу, да, вот момент, Хорошо. да. Ну, допустим, ты вот, как вот мы проповедуем Евангелие? Мы пришли, рассказали благую весть если человек принял, ну, как бы благодать его спасены через веру, ну, как бы, ну, он принял, он сам добровольно, да, вхождение в Царство Небесное, да, mm -hmm. добровольного. А можно, там, как раньше, знаешь, как бы это а, как Русь крестили, да, мечом насильно насаждать веру, да? Никто по правде не знает, как это было. Ну, я к чему говорю, что можно, допустим, ну, свободный же вход, да, можно, допустим, как-то принуждать человека. У нас же ну, mm -hmm. разными путями, да. Мы вот русские, мы православные, да. Все остальное, и народные и веры, и, вот, ну, и каналы с другим открывают, и там, ну, даже вот ты помнишь, вся российская армия при царе, она была вообще вся верующая, да. А потом, когда сказали, кто не хочет ходить на богослужение, не ходите, и... Пошло, если я не ошибаюсь, 5% из тех, кто раньше ходил, раньше мы принуждению ходили на литургии понимаешь, ну, то есть, а, и вот ты понимаешь, с одной стороны, вот, ну, есть свободная вера, да, вот свободная, когда я. Я свободный, я верю в Иисуса Христа, да. Вот произошел, а, как говорится, конфликт, да, допустим, в Украине. Ты высказал свою точку зрения, да, допустим, ребята, вы, мы нарушили заповеди, мы на пали на чужую страну. А, да, даже если ну как бы это, э, неважно, там, меня, конечно, поражает, что э, что действительно такой народ, ну просто такую махину, как Россию остановил, и как это, э, ну я даже был ну, в шоке, но я понимал, что это, это, это ну мы делали неправильно, ты высказал да, позицию, раз, два, все услышали твою позицию, все услышали. Слышали твою позицию. Ну, ну, ну, реально, ну, как бы, ну, э, не братья, ну, как в Седрах месах Динаго сказали, мы поклоняться не будем. Братья не поддержали, да, а, там, а, а, есть сразу другая позиция. Либо говорить до тех пор, пока тебя либо в печку не кинут, да, либо не посадят образы, либо тебе надо эмигрировать из страны, чтобы, ну, чтобы мог продолжать работать. работать. И вот здесь вот такой вопрос. Но если ты высказал свою позицию, и ты понимаешь, что все узнали свою позицию, что мы есть там, как вот Сидрах, Месах, Админага, мы идолопоклоннически есть не будем. Хоть нам пропаганды там, кушите, ну все. Но в то же время, но ну, они же не стали всех вот просто евреев говорить, и вы не ешьте, и вы не ешьте. Ну, как бы, там же евреев много было тоже, которые ели все это мясо и все это. Ну, как бы, ну, просто они свой выбор сделали э, в плане Бога и высказали свою точ точку зрения. Но есть моменты, на которые ты не можешь повлиять. И, и что тогда, ну, как бы, идти до конца, пока тебя в печь не кинут или в тюрьму не посадят, или же все-таки высказал свою позицию. Но если ты не влияешь, молиться, чтобы проявился Божий план и делать то, что ты должен делать, это проповедовать Евангелие, утверждать душу учеников. Но опять же, вот смотри, опять мы касаемся патриотизма. Ну, тема передачи, все-таки давай всегда придерживаться этого. Опять это вопрос да. выбора. Вопрос, вопрос выбора. Вот мы о нем и говорим, да, ты выбираешь да. или одно, или другое. Вот. Да. И плюс еще, твой выбор должен, конечно же, быть связан с волей Божьей. С твоим предназначением, с твоей судьбой в этой жизни, что ты должен делать, что ты должен совершить, какое течение, да, говоря, вот твоим языком ты должен совершить. Как Павел говорит, я течение совершил, я когда надо и плыл так, когда надо против течения шел, вот я, я знал, к чему я призван, я знал, в кого я уверовал. И это личный ответ, мы не можем ни с кого спросить, вот верьте или поступайте так, как я. Ты заявил о своей позиции, я заявил. Еще несколько человек заявили о своей позиции к этому. Смотри, э, вначале я дал несколько там, ну, как бы накидал, что разные патриотизмы есть. Есть слепой патриотизм. Это вот такая э, слепая уверенность в том, что твоя родина или твое государство, неважно, есть государственный патриотизм, это вот слепой он связан с этим. Это беспрекословное, скажем так, э, положение. Вся власть от да. Бога, да. нет. Беспрекос... слепой патриотизм, я имею в ввиду землю сейчас, беспрекословная вот, скажем так, положительная оценка всего того, что происходит в твоей родине, правильно, неправильно грех, не грех, то есть вот в тяжелые времена, да, вот, времена войны, это уже не важно как бы, стирается грань, доплевать да на Бога, там, главное, вот я патриот, вот это слепой патриотизм и он характеризуется своей, ну не то, что не любой он характеризуется нетерпимостью ненавистью к любой критике к любому взгляду, который не совпадает с этим взглядом. Вот это есть слепой патриотизм. Есть гражданский патриотизм. Вот я, я сторонник этого патриотизма. Он связан, знаешь, с правильным, с осознанием, с оценкой, с, с рефлексией того, что происходит. С божественной точки зрения мы верующие люди, мы никогда этого не должны забывать. Мы должны видеть то, что Библия говорит. То есть должен быть она Анализ. Должна быть здравая критика существующего положения дел, то, что происходит, то, что мироправители творят, они не боги. Если они не, не они однажды ответят и будут на суде Божьем, пойдут в ад, как простые. Это здесь они, кто-то там избранный, президента там или цари, или кто-то еще, неважно. Понимаешь? То есть я вижу, что ты занимаешь ту же позицию. Да, я понимаю, что мы сегодня пытаемся разговорить людей, ну, чтобы, может быть, в комментариях написали. Мы потом публикуем этот эфир тоже у себя на канале. Вот. Но <coughs> мы должны быть ну, здравыми. Для чего? Он, Для того, он, чтобы к конечно... лучшему, Андрей. Почему мы, мы граждане, да? Мы живем в этом государстве. У меня такой же красный паспорт, как у тебя, гражданин Российской Федерации. И я болею за свою родину. Я люблю ее. Я вижу, что все идет не туда, что империи распадались, распадаются и будут распадаться. И если это пришел сегодня суд Божий на нашу страну, то, конечно, я больше времени уделяю сегодня тоже и молитвам, и, и обращениям к народу, и говорю с людьми, люди, отдумайтесь, к чему это ведет. Нам нужно покаяние. Мы не должны поддерживать все, что делает... Мы не должны быть слепыми патриотами, что Но все, это... что делается... Есть пример, я его привел уже в фашистской Германии. Да, да. Ну смотри, вот опять же мы берем такой момент. Ты знаешь, что в России в РПЦ прошел урок, у... а, я, я не могу ошибиться, то ли заседание, то ли урок какой-то там, обсуждение, что те церкви, неопересядневские церкви, то есть они не воспитывают патриотический дух на, на, ну, на защиту государства, что хоть они и говорят, мы любим свою страну, она а на войну никто не идет. Хотя... Да, хотя же проходил анализ что и батюшек призывали на фронт пойти как это как капелланами и тоже там с... <связывая> лесу рук не было понимаешь и, ну как бы э, это И я вот понимаешь я всегда пытаюсь еще какую-то вещь довести до крайности потому что вот например если мы берем любой патриотизм допустим к стране да ну давай так а, а, может быть немножко в кучу все мысли которые есть упорядочен есть патриотизм, который, вот, ну, который ты говоришь вот, слепой, когда ты не смотришь, вот как вот часто люди цитируют, вся власть от Бога, какая бы власть ни была, то все, что власть говорит, это вообще Бог говорит, и поэтому надо этому все подчиняться. Вот. Я лично, ну, в это не верю. Я понимаю, что власть, она дана, вся власть Иисусу Христу на небе и на земле. и то, что мы сегодня видим, допустим, те власти, которые существуют, согласно Ефесянам 2 глава, 2 стих, написано, дьявол правит в сынах противления, да, поэтому он правит в сынах противления, и очень часто именно сыны противления говорят против Бога. Ну, если посмотреть, допустим, ну, скажи мне, вот, какой у нас сегодня президент или еще что-то, мы ему сказали, что он искренне верующий и Божий воли ищет для своего, для своей земли, для своего народа. Вот эти сыны противления, они сегодня, наоборот, нам внушают, что вы противитесь власти. Понимаешь? Не Богу, не Божьим установлением. Они же манипулируют сегодня этим. Они ну, начинают да. тебе... Это вы сыны противления, не мы. Они против Бога. Они ну принципы Божьи оставляют. там, Передергивают что-то из Писания, из Библии. Чтобы манипулировать ну, людей. Чтобы ну... привязать к ному своему патриотизму к этому слепому, который все верно, все правильно. Ну вот смотри, вот первый момент, это вот именно вот, что мы с тобой говорили, слепой патриотизм, я не нахожу ни одной библейской как бы, ну, понимания, что мы должны следовать за властями, да, как бы, вот, ну, не, не было ни от Христа, ни от кого, именно такого получения, что все, понимаешь, потому что не надо Царство небесное искать на Земле, его нет. Царство небесное. Есть, было. Андрей, вот смотри, где? мы с тобой потомки советской системы. И вся советскость была построена на том, что мы строим коммунизм или царство Божие на земле. Понимаешь, вот отсюда все это идет. Мы заложники старой этой советской системы. Помнишь эти песни? И как один умрем в борьбе за это. Вот и все. Вот патриотизм в чем. Умереть в борьбе за это. Что когда-то где-то царство Божие на земле будет. Будем ходить в магазины, не работая, ну, вернее, работая, но брать без денег, без всего. Помнишь, да, эти идеи коммунистические? Ну, которые да, да. школе? Вот, я оно не... было уже. Оно Нет, было. Я же а не... библейское не... обоснование беру. И мы последователи этого мышления. И все, неважно, кто мне живем, в России, в Украине, в Казахстане, в бывших постсоветских странах. Даже в Европе это сегодня прослеживается, вот в странах советского блока. Но ну, а тебе не кажется, что вот этот вот, земной патриотизм, который, ты говоришь, слепой патриотизм, который вот, что не власть, то, ну, от Бога, и если его применить, что ну, такой же слепой патриотизм есть, не знаю, там, в своей церкви, или пастору, и ты, ну, и ты видишь, что пастор принимает неправильные решения, да, допустим? Но, ну, ведь сколько вот этих, мы же берем в России священников, которые ну, реально поклоняется папицаризм, да, вот это, поклоняется монахам. А, а рядом с ними есть прихожане, у которых слепой патриотизм, ну, как бы, своему священнику, своей церкви. И ты, ты видишь, допустим, ты часто понимаешь, что, ну, как бы, почему я изначально, когда, когда взял, разделил вот эти все понятия, что патриотизм есть в вопросах церкви и государства, что является. Вопросы к церкви, вопросы к помазанникам, пасторам, да, допустим, каким-то. Ведь оно же все, вот, знаешь, если найти решение вот в этом вопросе, я думаю, все три, три вещи, ну, как бы, они должны исцелиться, потому что ну, должно быть понимание, мой личный патриотизм, чему я патриотизм, а, а, что такое патриотизм в церкви, что такое патриотизм, и, не знаю, системе или пастору и, и государству. Потому что церковь, ты, смотри, тоже разделилась. Что, у каждого свое тоже то призвание, что ли? чтобы церковь делилась? Или, Слушай, или же что-то здесь мы все-таки что-то ходим и не можем найти? Спасибо. хороший вопрос ты поднимаешь. Можно порекламировать немножко вот у тебя сейчас в, в Фейсбуке? Есть такой канал «Взгляд с небесный». Там недавно некто Альберт Радкин говорил о Вавилоне, о русском Вавилоне. И вот то, о чем ты говоришь, ты говоришь о том, что вот эти вот пастора, да, с этим квасным или там слепым патриотизмом Каждый создает свой маленький Вавилон, свою маленькую башню. Большинство сегодня играет в этот царь горы. Я залез, я сверху, сверху сижу, да, я захватил. Сегодня все пляжите под мою дудку. Нет отношений, нет отношений внутри церкви, вот на равных, да. Отсюда, ну мы же все видим, что в российской церкви сегодня нет достаточного количества умных людей. Люди уходят из церкви, они не могут, там, знаешь, доказывать что-то пастору, который не хочет ничего слышать. «А, ты умнее меня, ты там, там <как> образование, оттуда столько всяких учений о том, что учиться не надо, получать образование, там, все это бесовское». Это было, есть и будет, наверное. Чтобы держать народ вот в рамках вот этой блудницы, в рамках этого Вавилона, маленького, Андрей, я вот веду этот термин сейчас, свой маленький Вавилончик строят в каждой церкви. И таких так церквей вот... много. Не все, Андрей, ты сам знаешь, не все церкви такие. Так не вот все построят на то, что... Да, я почему об эту тему ты и поднял. А, потому что я вижу, Дима Дович там ищет, ну, как бы, ответы, ну, там, постоянные. И, вроде защищает того же Шидловского. Вот он это хочет делать. Он хоть какую-то работу делает, хоть молитву. А вы даже молитву не делаете. И критикуете его, он для вас враг. Потом я вижу, сколько вот этих, ну, разделений, критика, нападки. И, по большому счету, я почему этот эфир поднял, ну, конечно, у меня есть мой взгляд, но ну, я думаю, может быть, у нас, у зрителей тоже будут какие-то вопросы, какой-то взгляд они пропишут, как они это видят. Но, но вообще, на самом-то деле, по большому счету, истина-то одна, истина Христос. И вопрос в чем заключается? Если правильно строить церковь, то, естественно, церковь должна и внутри э, приносить такую, ну, да, здоровый такой патриотизм, здоровый правильный взгляд, чтобы он не был радикальный, чтобы церковь, опять же, была такой модель, которая еще, раз говорю, да, чтобы могла она с этой же моделью поехать, а, ну как бы в мусульманское стра страну и как бы, проповедовать, и а не просто стать поли политичной, понимаешь, ну как бы э, полностью там за, за, за, за коллег по цеху или же наоборот мы э, идем просто войной, пока вы нам голову не отрубить, или там не посадить, или не депортировать. Ведь все-таки все ответ, он, понимаешь, есть универсальный ответ, который мы должны тоже вот в, в, в этом ну, как бы в рассуждениях находить. Но, смотри, мы уже с тобой 50 минут уже хорошо говорим. 50. 50... А, 50... А, 50... Мы в эфире уже. Да, а, будем загугляться. Друзья, кто посмотрел эфир, напишите свои комментарии. Вообще не интересен вам этот эфир? Какие-то темы, может быть, обсудить? Потому что ну, вот надо находить поиск. Я все-таки верю в какой момент? Суверенность Бога. Что Бог строит свою церковь, и если церковь внутри колется или церковь разделяется, или церковь действительно ну, создает такое впечатление, что она перестала быть солью и светом Земли, то то она будет переживать потрясения. Эти потрясения, они даны для того, чтобы мы все-таки выявили, а в чем есть воля Божья. Ну, как бы для а Какая должна быть церковь, а правильно ли я, на, на правильном ли я пути. Потому что многие, вот как в причастии даже говорили, да, испытываете себя, а правильно ли вы верите. Ведь было же время Римской империи, когда Римская церковь, она думала, что она правильно верит, что сжигает людей, там, что она у власти что она в законодательной системе. Но в итоге же пришел Мартин Лютер, там, и до него еще люди, которые сказали, слушайте, а вера это неправильно, и к веру уже жив будет, да? и произошла реформация движения. Я сегодня... Ну... Ну, о чем, почему я эти вопросы еще поднимаю? Потому что я не вижу, чтобы церковь могла бы реформировать общество или даже утворить общество. Или быть ответом для многих людей, которые ищут вопрос. Она внутри колется. Она внутри не может ну, получить. И у каждого Вавилон, свой вавилонская башенка. мое империя. Так и людей это устраивает эта маленькая империя. Ну, которая с ним. Так вот, заканчиваем эфир, Вот со мной был епископ Альберт Радкин. Он ведет канал «Взгляд с небесный» на Ютубе. У него также есть в Телеграме канал «Взгляд с небесный». Ребят, пишите свои вопросы, свои мысли, почитаем. Если вы видите, что этот эфир интересен, мы, конечно, долго запрягали, но, слава богу, это, я думаю, мы должны эти темы э, считать, то, э, как говорится, будем продолжать эфир делать. Альберт, есть что тебе сказать напоследок? Не, я хочу поблагодарить тебя, что ты начал поднимать эти важные темы. Ну, надо говорить. Посмотри, пришло время, пришло время, когда мы начали говорить потихоньку, потихоньку. Мы расколдовываем сегодня людей, и общество наше. Те, кто смотрит, слушает. Те, кто спорить начинает, доказывает. Даже гневные комментарии там или какие-нибудь негодные комментарии пишут. Это все равно комментарии. Это значит, все равно, знаешь, меч в душу пришел и прошел через нее, и человек начинает хоть как-то соотноситься к этому, хоть как-то воевать с тобой. Это тоже позитивный вариант ну, такой, поэтому мы на канале не убираем все там, каких комментариев только нету, если только нет, откровенный вот такой, знаешь... Ну, а, да откровенно пишет. оскорбляет, я думаю, мнение может каждый высказать. Но оскорблять зачем? Унижать да на не разные, любые. И по поводу этого эфира, да, друзья, есть мысли, есть мнения, пожалуйста, мы, мы готовы продолжить дискуссию, беседу или диалог уже в, в комментариях. Это тоже важно, полезно, нужно. Поэтому благослови все, Господь. Подписывайтесь на, кан на канал Андрея Матюржова и на мой канал. Да, да, В интернете, слушай, я прям удивляюсь даже. Да, слава Богу. Ладно, всего а... доброго. Так... А, ребят, спасибо. До свидания всем, кто с нами был, кто посмотрит. еще, еще. Всего доброго. До свидания. С Богом.